Друзья, смотрим видео о том, как экономить на покупках до 30 тысяч в год в International Auto Club. Вот только задумайтесь, экономя всего 100 рублей в день на выгодных покупках за год, вы увеличиваете свой бюджет на 36,5 тысяч рублей. А с дисконтной системой International Auto Club эта сумма может быть в несколько раз больше плюс еще и пассивный доход. А чтобы экономить, нужно, конечно, пользоваться. И давайте сейчас перейдем на... Я включу демонстрацию экрана, и я уже проведу вас по нашему сайту, научу правильно делать заказы, где что можно найти в нашей дисконтной системе. Скажите, пожалуйста, экран мой видно. Как приятно, Юрий. Вот так выглядит наш, наш сайт, главная странина. Здесь идет разбивка по статусам. Итак, здесь вы узнаете все что нужно знать потребителю, что предлагаем мы для потребителя, что предлагается для партнеров, какие выгоды партнеры получают. И здесь все, что нужно знать для бизнеса. Ниже расположены наши проекты. Можно нажать на любую кнопочку и пройти, узнать более подробно обо всех этих проектах. Здесь краткое видео о клубе. А дальше вот смотрите в режиме онлайн наши достижения, то есть сколько на данный момент уже оформили членство в International Auto Club, сколько у нас пользователей, сколько компаний дают скидки. Далее вы можете сразу попасть в дисконтную систему и посмотреть какие предложения, почитать новости, Почитать объявление, выдать свое объявление. Вот. И вот наверху, вот здесь вот видите, здесь расположены главные вкладки. То есть автоклуб, она... здесь можно узнать все о клубе. То есть клубные карты, об автоклубе, новости, почитать отзывы, открыть личный кабинет. Служба поддержки, контакты. Вот на вкладку «Контакты» я хочу с вами зайти. Здесь расположены все контакты, руководителей направлений. Можно написать, задать вопрос, если, конечно, он важен, если менее важен, можно его задать в час службы поддержки. И вот здесь есть... Можно посмотреть, сколько нас много, посмотреть уже более 200 офисов, точную цифру я не знаю, по всей стране, из-за рубежом. Можно легко найти офис в вашем люде, если он есть. Здесь, пожалуйста, страны, если вы находитесь не в Российской Федерации, можно найти, посмотреть все вся информация телефон режим работы адрес все здесь есть можете найти итак далее проекты здесь расположены все абсолютно проекты вы можете зайти ознакомиться здесь же доска объявлений расположена Нам, нас интересует вкладка потребителя здесь находится все что нужно знать потребителю вся дисконтная система мы переходим в раздел «Дисконтная система», «Скидки в интернет-магазинах». Так, Итак, вкладка по «Потребителю», «Дисконтная система». Мы заходим в дисконтную систему, «Скидки в интернет-магазинах». Итак, здесь мы видим... Все скидки, которые в интернет-магазины нам предоставляют, здесь указано, так как у меня выбран город на Покузнецк, там высветились те интернет-магазины, которые осуществляют доставку до нашего города. Чтобы выбрать другой город, вы просто нажимаете на город и забиваете свой город и смотрите, какие предложения есть у вас. Так, здесь удобно разбор рубрикам, а далее есть расширенный поиск, можно найти по названию, по акциям, то есть все акции, либо это только по картам. Обязательно, когда ищите по названию, обратите внимание, чтобы здесь был указан ваш город. Давайте зайдем магазин алиэкспресс нам он предоставляет скидку до 10 процентов кэшбэка ниже расположена вся информация о интернет-магазине какие товары предоставляет какие скидки все можно почитать посмотреть итак чтобы перейти в магазин нажимаем вкладку перейти в магазин итак вы переходите в интернет-магазин обязательно там регистрируйтесь если уже зарегистрированы, вы просто входите в свой аккаунт и совершаете покупку, не отвлекаясь ни на что, то есть от и до, чтобы система вас запомнила. Если вы регистрируетесь первый раз в этом интернет-магазине, то после регистрации советую выйти оттуда и по новой через нашу дисконтную систему зайти в этот интернет-магазин, активироваться и уже совершать покупки. Чтобы у вас не возникло вопросов все-таки, как правильно сделать покупку, у нас есть для этого служба поддержки. То есть чат службы поддержки находится вот здесь, в правом нижнем углу. Здесь есть общий чат партнеров, где вы можете задать какой-то вопрос или просто пообщаться. И служба технической поддержки, куда вы пишете свой вопрос, и вам очень быстро отвечают. Она работает 24 часа в руки. В любое время дня и ночи пишите, вам ответят всегда. Но прежде чем написать туда, вот сюда входим вкладка Автоклуб, Служба поддержки. И здесь собраны все часто задаваемые вопросы. Если вы не нашли здесь свой вопрос, смело пишите. И здесь есть как раз такой вопрос. вот Советы, которые повысят вероятность правильного отслеживания кэшбэка. Вот следуя этим вот простым советам, совершая покупку в интернет-магазине, вы на 100% гарантированно получите свой кэшбэк в свой личный кабинет. Итак, далее вкладка потребителю, дисконтная система и скидки по купонам и картам. Этот раздел показывает, какие бизнесы находятся у вас в, городе, в вашем городе. Вначале идут спецпредложения. Это предложения, которые работают на всей территории России. И далее уже магазины, которые непосредственно в вашем городе. Вот, например, давайте посмотрим магазин «Эко-мебель». Заходим. Здесь также расположена вся информация подробная. Что, какой товар, какие скидки по купону, по карте. Реквизиты можно посмотреть, проверить. Здесь расположена информация, где находится. Адрес, телефон, расположение на карте. Можно получить купон, если вы пользователь и у вас нет карты. Нажимаем на вкладку получить купон, распечатываете. Такой купончик, уже приходите с этим купоном в магазин. Вам делают минимальную скидку. Все очень просто. Сейчас с появлением мобильного приложения «Автобонус», я думаю, потребность в таких понах просто отпадет, и можно будет получать скидку по мобильному приложению. Итак, далее... Совместные покупки. Совместные покупки у нас разделены на разделы. То есть это корпоративная мобильная связь, это продукция Академии красоты и здоровья и корпоративное обучение. Здесь собраны вебинары, которые проходили платные. Можете зайти, ознакомиться, если что-то вас заинтересует, приобрести. Вот, пожалуйста, совместные покупки в нашем городе. Это покупки, которые открыты сейчас, на данный момент у нас. А ниже расположены межрегиональные закупки. Это закупки, которые открыты в других городах и доступны в вашем городе, да, так скажем. Ну, давайте вот пример. Натуральная молочная продукция. Чтобы сделать заказ, мы заходим. Здесь есть вся информация о закупке. Когда открыто, когда окончание сбора заявок, когда ожидается доставка. Ниже описание. Советую читать, потому что иногда непонятно, да, цифра 1, что значит. То ли это штука, то ли это килограмм, то ли это полкилограмма. И так далее. Поэтому здесь в описании закупки все описано в такие моменты. Здесь расположена информация об организаторе. Вы можете ему задать вопрос, позвонить по телефону. Ниже информация о пункте выдачи, где вы можете забрать и во сколько свой заказ. И чтобы уже сделать заказ, мы переходим в прайс-лист. И, пожалуйста, вся информация, что это, цена, описание. И если мы желаем купить, мы ставим плюсик один. То есть это будет одна бутылочка йогурта. И так далее. Можем еще такой йогурт заказать. Масло, молоко и так далее. Спускаемся ниже, добавить в корзину. Нас система перенаправляет в нашу корзину. На сайт уже SP-маркета. И, пожалуйста, вот наш заказ. Да? всего по совместной покупки 269 рублей. А, проверяйте, правильно ли указан пункт выдачи. Это у меня совместная закупка была, тоже я показывала. Давайте мы удалим. Если не нужна покупка, мы ее просто удаляем. Если мы уже точно готовы это приобрести, мы нажимаем «Оформить заказ». Сообщение уходит организатору и дальше он уже делает заказ. А если нам это не нужно, можно просто удалить да, ненужную закупку. Так, далее. Мы возвращаемся к совместным покупкам. А покупка Академии Красоты и Здоровья совершается абсолютно аналогично, совместно. Точно так же вы заходите, описание товара, заказать продукцию. Можно добавить в корзину. И аналогично нас система перенаправляет в нашу корзину. Здесь мы тоже обязательно проверяем, куда доставят вам ваш заказ. Это особенно касается если вы заказываете именно в Академии красоты и здоровья. Обратите на это внимание, чтобы пункт выдачи заказа стоял именно в вашем городе, если есть организатор, либо в близлежащем. И аналогично оформить заказ, либо удалить заказ. Итак, здесь все понятно. Двинемся дальше. Вкладка «Потребителю» «Академия красоты и здоровья». Мы ее, в принципе, посмотрели, но есть более такая уже общая информация, которая дается именно по «Академии». Можно посмотреть ролик замечательный, почитать. Здесь уже разбит, разбивка идет продуктов на продукты очищения. Продуктов восполнения и восстановления. Здесь э, тоже находятся программы, разработанные уже. Можно приобрести их. Ну, в общем, посмотреть, полистать, почитать. Далее у нас вкладка обучения потребителей. Здесь расположена э, информация о видеоролики краткие, что такое кэшбэк, как экономить семейный бюджет, как сделать покупку в интернет, в СП-маркете и небольшой ролик о защите прав потребителя. Тоже можно сочетать и посмотреть. Мобильное приложение. Советую всем установить, если еще кто-то не установил, но сейчас обновилась, очень удобно. Здесь можно читать новости и посмотреть свой личный счет, перевести партнеру, если нужно. То есть удобный поиск скидок на карте. Это и можно написать в техподдержку и также пообщаться с партнерами. То есть найти вы его можете и в Play Market, и в App Store, можете прямо с экрана ноутбука, сканировать QR-код, я пробовала, очень хорошо сканируется, и загрузить себе это мобильное приложение. Очень удобно. Итак, как же стать пользователем системы? Вот вы при первом, либо вы регистрируете да, человека в статусе пользователя, это бесплатная регистрация, вы указываете город, фамилию, имя, отчество того, кого вы регистрируете, электронную почту обязательно и мобильный телефон. И здесь должен стоять ваш код партнера личный. Каждый должен его знать, потому что это именно вот, вот эта реферальная ссылка которая запоминает вас, то есть если здесь будет стоять не ваш код партнера, система прикрепит вашего пользователя абсолютно к другому человеку, то есть вы должны его знать. Далее пользователю новому приходит сообщение на электронную почту с логином, паролем и так далее, он входит в свой личный кабинет и начинает пользоваться. Итак, код партнера находится вот здесь. Вот он. Обратите внимание. Сейчас очень удобно регистрировать по мобильному приложению. То есть любой человек абсолютно его может скачать и зарегистрироваться, указав ваш код партнера. И уже система его запомнит, он никуда не денется. Ну, в принципе, все, что я вам хотела рассказать по нашему сайту по потреблению. Если есть какие-то вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу.